Нет ничего лучше, чем родная подруга. Пусть она и не живет в соседнем подъезде. Пусть она не учится в твоей школе. Разве это важно? Пусть она и живет за тысячу километров от тебя. Но она самая родная, и я люблю ее. Она такая красивая, можно смотреть на нее вечность. А глаза. Вы видели ее глаза? Они голубые, как океан. Такие чистые, что не описать словами. Друзей не ищут. Друзья сами появляются. Случайное знакомство, просто нужно терпение. Я поняла, что не надо искать друзей. Они сами найдутся в парке, в интернете, в обсуждениях, через других людей. Они будут у всех. Мы внушаем себе в голову, что мы одиноки и никогда не будет друзей. Но это не так. Потерпи, мой друг, и ты станешь самым счастливым. Благодари каждого друга, не осуждай его, ведь он подарил тебе хорошие воспоминания. Это грустно, это больно терять друг друга, но так бывает в жизни. Цените своих интернет-друзей и реальных друзей. Благодари каждого, мы делаем ошибки и сами будем за них отвечать.